Лёма, Тумсо, ты говорил, что Ганнушкина помогает чеченцам больше, чем сами чеченцы. Это что получается? Мы тебе скидываем донаты, поддерживаем как можем, делаем за тебя дуа, но между тем ты говоришь, что Ганнушкина делает больше любого, если наша помощь для тебя ничего не значит, почему ты не снизишь стоимость? Стоимость чего снизить? Ганнушкина делает для чеченцев сегодня гораздо больше, чем чеченцы. Я это утверждаю, и я могу это обосновать. Это каждый, кто, кто немного сталкивался с какими-либо проблемами, тот прекрасно это понимает. Никакие наши донаты, ни, ничего из того, что мы делаем, не сравнится с тем, что делает Ганнушкина. Это огромная работа. То, что они делают, это огромная правозащитная работа. И очень много людей, которые действительно очень сильно преследуемы, они получают от них поддержку именно от деятельности И не только одной Ганнушкиной, мы просто в лице мы признаем деятельность да, всех да, мемориала, гражданское содействие, всех тех людей, которые работают в этих организациях. Это огромная неоценимая помощь, которую просто сравнивать с какими-то там нашими действиями не стоит. Это очень очень полезно. И, и тем более в нашем случае мы, мы обязаны друг другу помогать. Это наша обязанность. Ганнушкина же нам не обязана ничем, но она это делает. Так, этот исламофоб у нас продолжает бомбить. Анастасия Тумсо. Если установится Ичкерия, как считаешь, будет ли на ее территории ущемлять права меньшинств, позво позво позволят ли им проводить парады, оставите ли вы их в покое в соответствии с демократическим правом, свободой слова и волей изъявления? Анастасия, разумеется, нет. Чеченская республика Ичкерия это шариатское государство, это не демократия. У нас есть у нас свои законы. И, безусловно, это правовое государство, и все будет в рамках закона, должно быть, точнее. Я не могу знать, что будет. Мы надеемся, что будет именно так и хотим, чтобы именно так было. Но вы должны понимать, что, что то, о чем вы говорите, о каких-то меньшинствах, это наше общество чеченское. Это не приемлет у нас, это невозможно. Какие парады, о чем вы говорите? Конечно, нет. Тебе никто ничего не обязан, Томсо. Если на тебе так помогает, если мы должны быть больше сострадателем друг к другу, может, ты снизишь стоимость донатов? мне никто ничего не обязан, может быть, но мы, мы мусульмане, мы обязаны друг другу помогать. Это наша обязанность. Я не знаю, лично ты, может быть, не обязан, я не знаю, кто ты, поэтому к тебе лично я не обращаюсь. Но мы, мусульмане, мы обязаны друг другу. И это, ну, это как бы вещи такие, само собой разумеющиеся. Никто с этим никогда... То есть, особенно хвала Аллаху у чеченцев в нашем обществе, это вообще на таком, как бы, очень достойном уровне этот момент, мы никогда друг друга там не оставляем в беде, там, пытаемся как-то помогать, поэтому я просто не знаю, кто ты, да? вот, у нас, значит, это с этим все нормально. Что касается стоимости донатов,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 Хотя я не верю, просто твое мнение я хочу услышать. Второй вопрос: Каддафи был тираном или хорошим президентом? Валейкам Ассанам. А, по первому вопросу: братья Бараевы, я не знаю братьев Бараевых, а, я знаю только двух Бараевых. Один это был Арби Бараев, да помилуйте его Всевышний Аллах, это человек, который погиб во время войны. Второй был его. Я не знаю, кто он для него, ему, приходился кем, он, точнее ему приходился двоюродным братом или кем это, который был ну, руководителем у тех, кто захватил Нордост. Это вот два бараевых. Я не знаю, в каких родственных отношениях они состоят. Что касается второго, который был нордости то он до этого Нордоста вообще ну никак не был известен в широких, я имею в виду кругах чеченских, поэтому я Ничего не могу про него сказать насчет а, того, чем он занимался. Что касается первого Альби, то ну, это был человек, который, так скажем, а, не, которого нельзя назвать хорошим парнем. Да, У него было много а, таких беспредельных моментов. Он а, занимался не тем, чем нужно, да? но а, тем не менее, когда пришел враг, на нашу землю, он выступил против врага, и он погиб сражаясь с врагом, поэтому мы делаем за него два, просим Аллаха, чтобы он простил ему его э, проступки и его грехи, которых, безусловно, у него было э, немало. К сожалению, дров он, конечно, ломал. Горец, салам тебе, Тумсо. А, и еще, второй у тебя еще был вопрос, Да. Второй вопрос. Каддафи был тираном или хорошим президентом? Я считаю, что Каддафи был тираном, безусловно. Хороших президентов люди, народ свой, не, не ленчует. Мурат, ассаламу алейкум тумсо, расскажи, брат, про Зелемхана Яндабиева, его оппозицию, почему он конфликтовал с Ахматом Хаджи. Ассаламу алейкум ассаламу. Это не оппозиция. Брат, это, это, наверное, позиция на тот момент, почему он конфликтовал? Ну потому что сам Кадыров говорит о том, что еще в 196 году Яндербиев уже уличил определил Кадырова как работника российских спецслужб. Это сам Кадыров говорит на этом заседании парламента. Он говорит в 1996 году, когда я написал значит, письмо исполняющему обязанности президента Ичкери, на тот момент исполнял обязанности Зельмхан Яндербиев. Он написал ему письмо с просьбой, значит, издать указ, запрещающий ваххабизм, а равно бороться с ним, уничтожать их, значит. И тогда Яндербиев сказал, что вы, значит, а это письмо было подписано 11 якобы богословами, ну такими как Кадыров, очевидно, богословы в кавычках, и он их тогда определил как работников работников тогда был ФФФСК потом потом переименовали в ФСБ, значит, он их определил как работников ФСК и сказал, что вы хотите поливать кровь чеченскую но вот мне, правда, искренне непонятно, почему тогда же с ними и не разобрались, если они работники были российских спецслужб. Ну, очевидно, потому что Чеченская республика Ичкерия, это, это было как бы что-нибудь... Конечно, это не идеальное государство, и очень много было проблем, но это было правовое все-таки государство. И в этом государстве было, была свобода слова, была свобода воли и заявления. Такие, как Кадыров, даже будучи работниками российских спецслужб, они могли... Они могли что-то предлагать президенту, они могли выступать в парламенте, они могли проводить какую-то деятельность, жить при этом в республике. Да? Как бы сильно они сегодня не критиковали это государство, сегодня, в сегодняшней Кадыровской Чечне это невозможно. А в Ичкерии, в Ичкерии мог, президент мог предстать перед судом, перед шариатским судом в качестве ответчика. Такое тоже было возможно.